Я Валя Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема. Цена мужчины определяется ценой его поступков и побед. Мы, мужчины, очень часто говорим красивые слова своим женщинам, своим друзьям, партнерам, врагам. Любим быть оригинальными. Любим пофилософствовать, сказать какую-то умную фразу. Но это все мишура. Все это чушь. Это простой, простой звук, который не подтвержден действием. Каждый мужчина – это, прежде всего, действие, не слова. Тот, кто просто говорит и ничего не делает, он красуется. Это человек – пустозвон. В мужчине, как и в человеке вообще, важны поступки, а не звуки, которые он задает перед ними или во время их. Не прислушивайтесь к словам, присматривайтесь к делам. Если мужчина, красноречив, и лишь на диване ничего не делает, это пустозвон, это пустоцвет. Самые интересные мужчины, естественно, которые говорят и делают, они романтики, они хозяева своего слова. Есть и люди, которые почти не говорят, но делают, тоже прекрасные мужчины. Но самые невероятные, самые никчемные мужчины, которые говорят красивые слова, которые умеют искусно и очень умно изъясняться при этом обещая горы всевозможных действий, которыми он никогда не займется, которыми он никогда не будет пропитан. Эти мужчины, как правило, бездельники. Они живут за счет женщин. Эти мужчины, как правило, ни ничему не стремятся. Они удобно устроились в примах в той ситуации, в той жизнь, которая им позволяет временно жить. Бойтесь таких мужчин. Выбирайте других, присматривайтесь к тому, что он говорит, можно ли поставить между его словами и делами знак равенства. Если нет, бегите. А таким мужчинам порекомендую следить за поступками, но не за словами. Меньше бывать у зеркала, чаще вспоминать то, что они говорят, фильтровать свои слова, фильтровать свои мысли и научиться хотя бы мало-помалу соответствовать своим убеждениям и тем проповедям, которые вы рассказываете людям и своим женщинам. Побойтесь того, если вы никогда не соответствуете сказанному, Если вы думаете, говорите одно, а на самом деле все совершенно иначе. Вас перестанут уважать и со временем вы это поймете, и пройдете через неуважение к себе, что будет очень горько, и поставят на, вашем, на вашей жизни и на вашей духовной жизни большую жирную точку. Не смейте этого делать. Никогда никому, ни себе не обещайте то, чего не собираетесь заблаговременно исполнять. Прежде чем открыть рот и сказать первую букву алфавита, всегда задумайтесь, готовы ли вы сделать то, о чем собираетесь заявить. Доведете ли вы это до конца? Настолько вы ли уважаете себя людей, что будете действовать в соответствии со сказанным? Запомните, мужчина стоит ровно столько, Сколько стоит его слова, об этом сказал голливудский киноактер Джонни Депп. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайтесь, и оцените его видео.